Задают вопросы, как заполнить анкету на подачу в консульство документов на визу по карте поляка. Национальная виза. Заходим на форум карта поляка, махнем легально в Польшу. В шапке находим получение визы по карте поляка, инструкция по заполнению анкеты. Открываем получение визы по карте поляка. Первое, что нам нужно. Открываем сайт ге-консультата, на котором мы будем заполнять анкету. Для Минска ее достаточно просто распечатать. Для Бреста нужно еще и записываться по этой анкете то есть записать ее. Я буду рассказывать на примере Минска. Заходим, заполняем на сайте анкету. Она сохраняется по окончанию. Файл называется подсуммование PDF. Затем распечатываем. Вклеиваем фотографию. Фотография стандартная, сделана не более не старше шести месяцев фотография как на шенгенскую визу польскую. Вот, то есть можете прийти в фотосалон, объяснить, что вам нужно на польский шенген. Они вам сделают правильную фотографию. Главное, чтобы она была свежая. Затем заполняем, распечатываем с собой в консульство берем паспорт. Ксерокопию паспорта, первый разворот, второй разворот и прописка. Вроде как говорят, что можно только первый разворот, но на всякий случай я сделал э, все три разворота и все нормально, у меня забрали этот листик. Сама карта поляка оригинал, копия карты поляка с двух сторон. Мне печатали на двух разных листах, э, два разных оборота. Не знаю почему, но говорят так берут и в принципе взяли. Вот, обязательно хотелось бы уточнить. Когда вы распечатываете заявление, то есть документ вот этот, в самом конце есть вот такой QR-код. Внимательно проверьте, чтобы ваш принтер не, не заполосил, ни светлых пятен не было. Вот этот QR-код должен быть идеально читаемым. Иначе вас завернут и не примут ваш документ. То есть по этому QR-коду они вносят информацию в базу. То есть здесь хранится вся ваша информация по анкете. Если они не смогут прочитать, вручную вбивать никто не будет. Вас просто отправят и вам по новой записываться, по новой заполнять и приносить. Поэтому внимательно проверяйте этот момент. Перед тем, как сдать, пишем место, дата, подпись. То есть, например, Минск. 08.08.16, подпись. Здесь то же самое, Минск 08.08.16, ну 2016, и подпись. Все. Дальше переходим на сайт Е-Консулята. Выбираем Беларусь, в нашем случае это Минск. Нас перекидывает Сюда. Можно зарегистрировать бланк, можно заполнить. В нашем случае для Минска это заполнить бланк. И видим бланк. Огромное внимание обращаю на следующий момент. Эту анкету можно заполнить только за 15 минут. Если вы превысили это время, анкета не запишется и выдаст ошибку. Поэтому рекомендую, как сделал я. Вы заполняете все поля в этой анкете. Просто заполняете, не торопясь, проверяете все данные, сверяетесь с паспортом, все заполняете. Затем открываете, например, Microsoft Word или OpenOffice и копируете все поля по очереди в новый файлик. Затем обновляете страницу, перезаходите опять национальной визы, заполнить бланк. И просто методом Ctrl-C, Ctrl-V вы вставляете все данные сюда, очень быстро, буквально за 1-2 минуты. Еще раз все проверяете и отправляете. Потому что с первого раза заполнить анкету и вписаться в, этот, в эти 15 минут очень мало у кого получается. Очень многие задают вопрос, почему у меня не записалась анкета, почему она не подалась, почему там что-то не сохранилось. То есть, дабы избежать этой ситуации, просто сначала заполните анкету, скопируйте файл, а по после уже скопируйте в новую анкету все это. Здесь заполняете фамилию, заполняется латиницей. Здесь можно на форуме, есть инструкции по заполнению. Одна из них работает, вторая нет. Вот я сейчас посмотрю, какая из них. Вот это работает, пример заполнения визовой анкеты. Закрываем. Здесь этот файл уже, по-моему, недействительный. Открываем пример заполнения. И смотрим. Сейчас масштаб побольше сделаю. Вот, пример заполнения. Здесь, в принципе, все достаточно подробно описано. Как можно делать, как правильно и куда что вписывать. То есть, читаем полностью вот это описание. Спокойно заполняем анкету на сайте, потом перепроверяем и отправляем. Что хотелось бы уточнить. Для женщин здесь пишем фамилию нынешнюю, здесь пишем фамилию, какая была прежняя, то есть по матери, например. Для мужчин здесь просто сюда и сюда вписывается одна и та же фамилия. Там в описании здесь все написано. То есть девичья фамилия, фамилия при рождении, для мужчин повторение пункта 1. То есть здесь все очень подробно написано. А, так, сейчас я посмотрю, что-то здесь. Страна рождения. Для тех, кто родился до 91 -го года, будьте внимательны, здесь помимо Беларуси есть еще Белорусская ССР или просто СССР, если вы не в Беларуси родились. Поэтому обязательно указываем БССР, гражданство, а, например, Беларусь. Гражданство при рождении, опять же, Белорусская ССР, если вы э, родились до 91 -го года. Об этом опять же сказано в этом пункте. Вот страна рождения. Здесь все подробно написано. Ребята, молодцы, сделали все классно. Выбираем пол, выбираем семейное положение, выбираем тип паспорта. Как правило, у всех, ну, у большинства это обычный паспорт. Здесь э, указываем номер паспорта, дата действительно до, кем выдан. Как правило, пишется просто здесь есть, сейчас я вам покажу. Пишется вот. Ленинский РОВД, Октябрьский РОВД, то есть это для Минска. Вы просто пишете РОВД какого района, без указания чего-то. Если вы не знаете, что написать, можно просто Ministry of Internal Affairs написать. Этого будет достаточно. Дальше. Для несовершеннолетних, если вы совершеннолетние ставите, не касается. Здесь заполняем все как нужно. E-mail, в принципе, не очень обязательный здесь. Это обязательно заполнение e-mail для тех... Ну, то есть, email записать нужно, но особо не нужно загоняться насчет правильности его, потому что, если вы просто для распечатки берете, то это как бы не важно. Ну, в любом случае, вписывайте email. Номер телефона здесь префикс. Номер телефона. В инструкции все написано, как это заполнять. Вот ваш префикс, например, 8029, и потом номер телефона дальше идет. Страна пребывания, если вы... Для большинства это нет. То есть внимательно читаем инструкцию, там все понятно. Профессиональная деятельность. Если вы индивидуальный предприниматель, например, то вы просто здесь выбираете индивидуальный предприниматель, к примеру. И, ну или э, занято собственным делом. Выбираем работодатель, выбираем государство. Пишем там, например, Минская область, Минск, почтовый индекс. Адрес э, ОИП э, – это домашний адрес. Просто указываете домашний адрес, ну и так далее. Здесь все заполняете. Дальше. Цель – иная. Указываем для карты поляка. И здесь в инструкции, в принципе, все это есть. Просто копируем карта поляка. То есть целеная карта поляка. Дальше. Страна назначения. Страна первого въезда. Все указываем Польша. Многокр... Для многократного въезда. Количество 365 дней. Планируемая дата прибытия. Планируемая дата выбытия. Здесь все это написано. То есть что, как заполнять. Когда. Э, какие сроки указывать и так далее. То есть здесь, если у вас были до этого шенгенские визы, вы просто можете указать. В принципе, мне так кажется, это все формальность, поскольку по карте поляка нет какой-то закономерности, есть у вас визы какие-то до этого или нет, вам все равно дадут ее на год. Здесь просто заполняется, если вы хотите, например, 2-3 визы вписать, нажимаете подробнее, у вас добавляется еще поле. Только будьте внимательны, если вы добавили поле еще одно, а потом вспомнили, что у вас только одна виза, вам придется перезаполнять анкету, потому что она не убирается. То есть вот, можно только добавить еще третью визу, но убрать назад нельзя. А если вы не заполните эти поля, то вам не даст отправить анкету. Поэтому будьте осторожны, не нажимайте на эту кнопку, если у вас только одна виза, либо ее вообще нет. Можно принципе, поставить просто «нет» и не заполнять ничего. То есть, мне кажется, это не особо повлияет. Отпечатки пальцев я пробовал ставить да, потому что, на самом деле, я сдавал до этого на туристическую визу. Я сдавал отпечатки, я поставил да, но почему-то в анкете про спечатку у меня все равно было нет. Я так понимаю, если вы выбираете э, карту поляка, э, то у вас просто ставится нет. Не знаю почему. Дальше. Принимающее лицо. Это, в принципе, тоже формальность. Я указывал гостиницу. Я просто вспомнил название гостиницы, в которой я останавливался в последний раз в Варшаве. То есть это было Gordon Hotel, Варшава. Просто в гугле открываем, находим сайт этой гостиницы. А, стоп, это не тот. Ну, в принципе, можете вписать и, и этот. То есть здесь без разницы. Я был в Марго. Марго Хотель. Варшава. Открываем сайт. Открываем контакт. Тут, в принципе, есть. не здесь. Локализации. Вот. Здесь указан название его, адрес район, где находится, он в Янке находится, это индекс, телефон э, и email. Мы просто берем и вписываем сюда название Марго Hotel, например, э, там это не обязательно, государство, место, ну и так далее. То есть заполняем все как там. Это на самом деле, мне кажется, тоже формальность, потому что по карте поляка вам виза просто открывается. Куда, как вы едете, это уже ваша проблема. Данные лица несущего расходы, ну, не знаю как у вас, но в большинстве это сам заявитель и в принципе можно наличные деньги указать и все. Просто дело в том, что если указать кредитную карточку, чисто теоретически у вас должны попросить выписку из этой карточки и ксерокопию, да, ксерокопию лицевой стороны этой карточки. Поэтому указан просто наличные деньги, то есть в принципе доказывать вам ничего не нужно. И еще один момент, когда вы пересекаете границу по вот этой визе по карте поляка, иметь с собой оригинал карту поляка обязательно. Ее могут в любой момент проверить пограничник. Если у вас нету, они имеют полное право вас не пустить. Потому что основанием для получения этой визы является карта поляка, и вы обязаны доказать, что она у вас есть. Поэтому берите с собой. Страховка по, кар... по этой визе не нужна. Но э, я бы рекомендовал оформить страховку, это не такие большие деньги, и на всякий случай пусть будет. Потому что по карте поляков оказывается только экстренная помощь. То есть вас на скорой, допустим, или там доставят в травматологию, перебинтуют, все, лечить вас никто не будет. Поэтому лучше оформить страховку, это недорого. Здесь ставим данные гражданина ЕС не касается, проинформирован, применяется, я заявляю. И нажимаем «Далее». Внимательно читайте, потому что иногда автоматом люди аннулируют и потом очень громко ругаются. Поэтому нажимаем «Далее». Ну, естественно, у меня ошибки, поэтому мне не сохранить. Вот, в принципе, и все.